Я знаю, таки на эту систему, блядь. Все АФК стоят, а двое режутся. Давай ножи. Алисар делай. Вс, ножи завелись. Слава богу, мы начали, блядь. С днм рождения. А у меня ППС просил, блядь, на мираже со стрим. Спасибо. Ну, ну хлеб, блядь, вышел. Я не избирать блядь, ну за... Вах, перемочка. Извини, чужие, блядь. Дева резан. Минус. Ну Еще один рез. А, нет, кто биша не попадает. Меня все отлично Давай умирай. Давай умирай, не тебя, блядь. Да, до уже похуй за начнем, блядь. Слава, Булло, давай. Не Не а, а, шоу. Шоу. переходили. Могли. Да, можете их сразу заходить. А, да, да, да, да. Ну, переходите быстрее. Ну, че вы... Пу а, а, а Там переходи. Нажмите М2. Сложно. Овечки, нажми а кнопочки. У Овечкина там хоккей происходит. Шайб нашел. в зубы попал. Думай, это ты решаешь. Блокил своего, добил. Нажми кнопку М2, дура. Бля, насколько, бля, тупые. Это жесть. И такие существуют, да. Пошли-ка я прогрею мидл нахуй, и шорт пройдем я на только не в только не таймик что-то кидал ну я по буду давай давай давай проходи жми да блядь снаху в меня за белым короче. за белым за белым за пленту, пленту. Yeah. А чисто. Чё там? Кухня. Один с нашей респы будет. Один yeah. с нашей респы будет, ковры, наверное. Так у нас Банула. не есть. Ну ладно, все, один с нашей респы. Чё, инфы мало. Чё, лоху ела, я. дает мусор. Дурик, ты мусор, понял? Я всех заставил чекать нашу риску, блять, а чит, сука на. Амик, больше не пунутся. Нам.. Блять, где Я слово, а?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 Благодарствую О блядь Я в Я белый от это Ковры, ковры пушат. Коврами Нету okay. А, пачка на Б. На, Блокие, б. Б. Я б. на б. б почти меня а. там Чисто подстриг. Ну а он где-то тут, А он на на Б. А, они нет, нет, а где он? он может на B, наверное на что? да, может на B короче, я ставлю не вижу его. ныкается где-то выбил пачку и заходи Андер, на, Андер, трансля... на трансляцию Потом... смотри он коложал а, на не, не он не сэвил он, может не сэвил а. но у него был... Кино. не дал сэвил да. мое проще еще раз люльку прогреем может прострелять начнешь нет хорошо кто-то кологу кидал Давай запрыгнем. Давай запрыгнем. Давай Давай запрыгнем. Давай запрыгнем. Давай запрыгнем. Давай запрыгнем. Давай Давай Давай Давай запрыгнем. Давай Личин. Коннектор. время. Блять, ещё Мидл Зига. Зига да. Монж. еще ещё Зига. На восьми ушел. Авич, а, сейвить? Ну да. Минус Ты 8 тысяч. <свист> 3, <свист> <свист> давай, давай, Блять, блять, блять, дай, дай, дай, дай, дай, дай. дай. дай. дай. дай. Я выжил. Я выжил. Я выжил. Я Дельпан поднимается Б чисто, б чисто Да Я уже она оставит, пачка меня зависло не заходите сразу пускай не прокинуть потом почти еще не мне понравилось Я не мит вообще не за ним да игра в тебе я в пене застряла ну я до пор бомбу тебе да Коннектор. коннектор, коннектор. Хорош. хорош. На залыбну, не за пайром. За пайром и за дефам ниже. Вс. Под коврами всех нет. Случае. Нету под коврами. Хорош. Страйки. Феня купи пулемет. Я не На, не успел Я сидел, ждал, надеялся, может произвести Я понял, что он нифига не произвестит Гуля не посрали, а граната есть Лега, Под есть. Я в гриме. Блять. Да, блять! Не, это дубль. зига зига блять, бегать. Блять, Блять, бегать. Блять, бегать, Кухня. А пачка у нас лежит-то. Я за пачкой. 30 секунд осталось. Андер, Андер, смотри. Может быть. Хорошо. А где пачка? баная рук, куда вы да Посмотрите вы, на, вы, на, вы, на вы, карту, блять. Так, блять! Хуясь этот тип! Она в, в коврах, блядь! Успею, но... Блядь, баба застройка. Да. Yeah. Вот он, блядь! Да, я не сбила пачку, но пиздец, легче ее подобрать в кулату, чем, блядь, куда-то за ней бежать. А ты не скидывал ее? Да где там, в коврах там лежала, блядь, куда где. Нет, взяла. я приглав, блядь, как Я знаю, выльтало, и там столько денег было. Спасибо. Блять, Один один не, а а не а идёт к перемычке. Ещё. -2, не будет. Есть, еще наверху где-то. Их двое осталось. Он на Б где-то. Блять, зелень, юмор. я не говорила давно еще. Садись. Он. на Б лучше пошел. А можно помолчать? Не вылазит <молчать> На нахуй Ноги сломал Ждёт, думаю ВП лазбу. был Повезло, повезло Лучше, просто лучше. Рок на выходе. Повезло, повезло. Просто лучше. Блять, своих... Подписывайся. Подписывайся. вышел я мой один красный. Подходи. Кух ничего. Еще в кух. Пачка что не ставится. Потому что я. Её... Нет, да, это не первое. Да Дайте вот, дроп есть. Дроб. Да. Старт в одну калитку все будет, да? Ой, прости, прости, да, прости, нормально. прости, пожалуйста. Ничего а, а -а -а -а. а -а -а. страшного. Ой, это не <звук> <он звук> открывает. <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> Я брошу, а, блять, еще вида? яма ямала яма блядь пойдите на ямала вас яма 100 человека я? занимают прикинька под коврами 2 заняло и в яме в смоку а что? зашли блядь говорит ебать. Да зашли блядь кто знал кто -то что -то идите, человек не блядь не... мне кажется их на б20 было да, Наверное, брат, что-то еще убирают. Сика. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бегал, бегал, бегал. Быгал, бегал, бегал. Быгал, бегал. Быгал, бегал. А, блядь, Андер, э, Андер, Андер, Дика, еще один. Дик -дик. Блять! Я думал, там твой. Он мне в спину хуя. Я, короче, под Регину, А типка с окна как раз прыгает спиной к нам. Да? Да, вообще-то я его ебать спрыгнул. И он спиной побежал, короче мусор блять не знаю какой сын вообще не надо ехать флешах но да вот. не <соценно> да падает нахуй блять блять блять блять блять блять блять блять нам. Да, что это? это? это? Бля, кто там? там, вы. там, там боятся, что? Ты что, это? прикалываешься, бля? Я, я хотел бейбол, Да, Ба да, да, он уп ⁇ вался. А, видимо. Два борта были. Ну, а, был... убили? а убили одного? Да, ну, два. Да, два было, блядь. Да. Два было, блядь. Да, да, там второй выходил пикаться. Его, походу, сняли. Не, типа пропускал, чтобы зарезать, короче, и все, да? И вы решили выйти и убить его. Да, вот тут же я знала, что ты там... Да, он от тебя уже настолько подзавис... далеко ему убежал, что ты просто бы не успел <связать> это да, сделать. Я бы успел, да, там мусорки без звука играют нормально я зарелу не переживай да хотел я знаешь это как типа блядь, секс в но ебу только я а ты Ой. И, а че я смотрела на него не не но я не видела да блин иззади два Один на зиге, один на форест. А, у нас один АПК. Товар, так много он. ласт. Сука, мой был, Я чисто просто по карте бегаю, мне покайфово. Они а люльку, короче, больше... А не почему ты а -а. нас Я yeah, пока тебе бегаю, я помогаю. Ой, уехал. Черел... Блин, встал в никуда туда Так, меня начали. блядь, пачка на десятку упала Коннектор. Зига, блядь. Зига убил. Ты как его убил, Зига в луну? Окно двое. У нас двое, двое окно. Один красный. Один Кот. Крас. Блядь, да у всяких ты его конечно убил, хуй его. Наверное, в мизинец попал, блядь. <смех> Он с автомата выставил, блядь, когда забегал. Согласен. Да будет дроп, пожалуйста? Да, я скинул. Нет. Я, я возьму, скинул. Зига, бля, убей близко, блядь, минус 60. Близко, шли, че, че, <cheapest> Там <Jest keluar> ковры А идут сзади. Да, успех. Я не убила. <плэнд> угу, понял, план. Да, один из Кра, один план. В крысу, да. Вместе один стал. Ну, слышишь, а мне такой. Давай, твои в крысу играю. Тихо, тихо. Калаш видно. Зарежет, зарежет заберет брать нет он с зигу пошел по-моему не не кухня в ты можешь думал, а, смена да, а. Огу, блядь, зайти ну, враги, заводи вот это я рубашу, мне конечно ты же раз в прошлый, да? тоже был 4 Ого, ну, голову белый прокинем, может, мид ебать мне нечем я пойду яму яму это пиздец что это такое что быстро центр бегут бегут я не пойду я не пойду я не пойду Подлёрка, люль... не подлёрка тебе. Собьём я на твоих Он, а, охуенно, двигаешь, он Шорт пробежал с пачками. Нет, забилок ну, не стоит. Ментрум, смотри. Лет себе нам крутит, Вы это видели? Давай Продал свои Да Да, Давай, опять. Ого, мид прокинь, Да они больше не выйдут, Я тебе говорю, пойду. Ну и яму будут в Там много <свят> <свят> Фили, проходи. Дурик, проходи на Зиге, на Зиге, дурик. Зелень Под, у нас. Люлька Под люлькой. Люлька может зелень в люльке быть. Зелень или люлька может быть. Кабры свой. Это свой. <свят> <Он> меня <защищает. свят> Брэд, ну давайте быстрее заберем вас с раундами. Да заебали, на самом деле. Давай раз, мы это. Лёлька. Лёлька, выпрыгнул. вниз выпрыгнул, выпрыгнул коннектор коннектор же ну, понятно то ли middle закон он он тупой ну пачка была на зиге успокойся пачка зига забрали и упрыгнули в кон все давай забираю уже Блядь. ну ч, ставки где он? ставим ставки а -а -а. ксг дома мне кажется, мне мне кажется мне... в это от мусорка яма <связь> не, мне кажется в нички, нахуй нычка, нычка нет, не, не настолько же он блять <связь> до конца просто а, не, это ж <связь> <связь> он сейчас ему отдаст <связь> <связь> <Нет>. <связь> О, выиграл, заиграл, все или нет? или нет? да, да. Пишу, я ради вот этого сюда приехал. Вот это пробегать и четыре фрага сделать. Где Дедархан? Будет еще карта или нет? Не умрет. А, сбежал. Они куда с ними? Сверну. Next, Ты куда Next? Или у нас уже Ну если они готовы оплатить, тем более позже у нас этот изоляция что там что ты можешь да сейчас не, не не, ну не все не, у нас не, видишь не, изоляция ну, ушла все, ну, все, все давайте видим отлично сыграли удачи